Приветствую вас, друзья, вы на YouTube-канале Все для Клёва». Сегодня в обзоре товаров интернет-магазина «клёва.com.ua» вот такая катушка Vida MV2000A, как вы видите, с алюминиевой шпулей диаметром 2000, вот, с шестью подшипниками, компьютерная байсировка в для минимизации вибрации, антитвистовая система – это противозакручивающая хорошая система. One way Clutch это мгновенный антиреверс. Влево-вправо можно переставлять ручку. Click sound это ну, покажу я вам как переставляется как ручка переходится в походное положение. Это про нее написано. Дальше Excel Line это у нас отличная система наматывания лески. И крайне это силовой тяговый механизм. Ну, более мощный и надежный, по крайней мере так оно расшифровывается. Давайте теперь посмотрим на саму катушку. Вот ее комплектация идет, получается дополнительная шпуля пластиковая, Вейда МБ 2000 А, чехольчик черный такой и сама катушка. Так вот, о чем я говорил, это вот эта ручки. вот эта вот э, по щелчку, она переводится в походное положение. Шум, в принципе, есть, вот у нас передний фликсон. Достаточно длинный, и его можно под себя нормально, плавно регулировать. Передаточный коэффициент 5,2 к 1. То есть за один оборот ручки 5,2 оборота лесу-укладателя, относительно Ручка переставляется как слева направо, так справа налево. О, лесоемкости у нее 0,18 285 метров. Леска диаметром 0,2 мм 230 метров и 0,25 150 метров. В принципе, два достаточно объемная, скажем так, шпуля, хотя и небольшая. Передний фрикцион тоже довольно-таки такой длинный, что позволит настроить так, как вам необходимо, более точно шпулю. Давайте посмотрим на люфты в кнопке. Есть небольшой люфтик. Сам кнопка такой прорезиненный, в принципе, приятное ощущение в руке. Так, давайте здесь посмотрим люфты в главной паре. Но его нет. Продольного поперечного. Поперечный. Ну, чуть-чуть так чувствуется, что какой-то там немножко люфтик есть, но я так понимаю, он технологический. Теперь проверим люфт штока. Продольного нет. Поперечный. Ну, тоже нет. Шпуля. Ну, чуть-чуть. Буквально чуть-чуть ходит. Слышите, да? Ну, это тоже такой технологический люфт, в принципе, который должен быть. Ружка переставляется как справа налево, так и слева направо. В принципе, ход легкий. Вот легкий топор на мгновенного хода есть, реально так, давайте посмотрим, как сколько она весит. Как мы видим, 264 грамма. Близко укладывает есть противозакручивающий ролик. В принципе, такой катушкой можно оснастить. Удилище как фидерное, так и спиннинговое. В принципе, и на пополовочную удочку можно его поставить. То есть, как бы широкого спектра действия. Друзья, и хочу напомнить э, золотое правило нашего интернет-магазина. Если вы найдете такую катушку дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта. Мы проанализируем ее актуальность и вам еще дешевле. Поэтому, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал все для клево Мы с вами. Всем удачи и всего хорошего. Пока.